Добро пожаловать на новый выпуск канала GoLazerTag! И, похоже, я никогда не вернусь в Москву, потому что сегодня я нахожусь в городе героя Волгограде. Я приехал сюда к своим партнерам, посетить их развлекательный центр «Лазерленд Волгоград» и, конечно же, показать его вам. И если вы готовы узнать все об этом развлекательном центре, тогда... GoLazerTag! Суммарно, этот центр занимает около 500 квадратных метров. Здесь есть арена Лазертага, которая занимает площадь 257 квадратных метров, и на ней сейчас есть 16 жилетов оборудования Экзо. Также здесь есть лазерный лабиринт, аэрохоккей, два замечательных банкетных зала, которые мы с вами сейчас посмотрим. Дело в том, что на арене сейчас идет игра, поэтому мы с вами посетим ее немножечко позднее, чтобы не мешать игрокам. Здесь очень классно, на мой взгляд, сделаны банкетные залы. Они оформлены в классическом стиле Лазерленда, но с привнесением индивидуальности. Здесь есть замечательный граффити с росомахой в одном зале. Здесь проходят комплексные детские дни рождения, как и во всех наших центрах. Единственный нюанс, что здесь праздничная сервировка уже включена в стоимость нескольких пакетных предложений. Есть разные тематики, есть футбольный праздник, под который этот зал сейчас приготовлен, есть праздник в стиле звездных воин, в стиле супергероев. Также в каждом банкетном зале есть телевизор, есть стереосистема непосредственно для дискотеки. Площадь зала позволяет устраивать здесь как активности с ведущими, так и различного рода мероприятия, от бумажного шоу, до различного рода творческих мастер-классов. В общем, все сделано по самым высоким стандартам нашей сети развлекательных центров. Своей кухни у ребят пока нет, но проработав год, они уже планируют расширяться. Ребята уже подписали дополнительную площадь в 300 квадратных метров, на которой будет располагаться своя кухня кафе, а также несколько дополнительных аттракционов. Собственно, вот второй зал, он немножко меньше. Он рассчитан на более маленькую компанию. Сейчас он не засервирован, сегодня здесь праздника не будет. И вот здесь есть граффити Капитана Америки. Очень здесь любят фотографироваться с ним, потому что это, считайте, у вас постоянная фотозона. Это очень хорошая идея, которую ребята применили. Возможно, в наших московских центрах мы тоже это сделаем, хотя мы, конечно, приверженцы космических рисунков. Нам больше нравится, когда из банкетного зала открывается вид на космические панорамы. Весьма интересная история у этой локации. Как вы поняли, Лазерленд Волгоград находится не в торговом центре. Это единственный наш развлекательный центр, который находится в отдельно стоящем здании. Дело в том, что волгоградские торговые центры весьма специфические. Они не обладают достаточной посещаемостью, но при этом просят очень серьезные арендные ставки. Мы решили рискнуть, и, в принципе, это было решение ребят. Здание называется «Радиш-Наткачево». Это здание бывшего кинотеатра, который достаточно давно закрылся. И на первом этаже здесь был продуктовый магазин «Радиш», а рядом с ним один из двух волгоградских боулингов, который назывался «Лебовский». Так как это центр города, это помещение обладает очень хорошей транспортной доступностью, здесь очень большая парковка и хороший транспортный узел. Опыт этого проекта показывает, что далеко не обязательно брать топовые площади в самых дорогих торговых центрах города, чтобы сделать успешный лазертаг проект. Главное, чтобы локация была известна, обладала хорошей транспортной доступностью, есть только одна существенная разница. В торговом центре вы имеете органический трафик, который может посещать ваш развлекательный центр. В отдельно стоящем здании весь трафик нужно генерировать вам самостоятельно. Поэтому расходы на рекламу, подход к рекламной кампании существенно отличается. Здесь, в Волгограде, получилось очень успешно. Действительно заполнены все выходные. Но я думаю, что об этом нам расскажет Сергей. Друзья! Рядом со мной сидит Сергей, один из совладельцев Лазерленд Волгоград. Собственно, знакомьтесь. И у меня самый первый и главный вопрос. Почему, почему, почему вы решили заняться развлекательным бизнесом? Ну, во-первых, у нас в нашем городе нет таких развлечений, как Лазерленд. Это именно в таком формате. И хотелось бы, чтобы дети чувствовали себя здесь, на самом деле, как... Как, хорошо. Хорошо, и не только дети, и также взрослые. Ниша, в общем-то, достаточно свободная, то есть развлечений для детей в возрасте от 8 там, до 14 в городе практически нет. Практически нет. И именно поэтому вы, собственно, решили. У вас же и у самих, правильно? 10. Дети, и как раз такого возраста. То есть, собственно, спрос был продиктован оттуда. Верно. Н некуда сводить детей, поэтому давайте сделаем для детей развлекательный центр. — Да. — Год прошел. Какие впечатления? Что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится? — Что нравится, в принципе, все устраивает. Единственное, хотелось бы, я думаю, что в будущем будет у нас еще «Лабиринт», который мы запустили, и он выдал свои ошибки, но мы надеемся на лучшее. — А так в, в целом хорошо, в интертак, а публика, публика — замечательно, да интересно на самом деле, захват еще интересно. Я говорю, даже взрослые играют, им это в восторге. Там тем более режимы включают в себя каждый уровень сложности, и это дают особый интерес. Постоянных гостей много? По Постоянных, да. да, да, да, да. По два, по три раза возвращаются. Да. Надеемся, что в новом году также все, все. С будет. таким же успехом. И, да. Есть опыт какой-то, который вы не учли на этапе проектирования, которым можно поделиться? Единственное, у нас для оборудования, конечно, мы что-то сейчас подберем, чтобы, когда дети снимают жилеты, чтобы mm -hmm. они сразу обдувались, потому что они Бывает, подсеет ага, жарко, подсеять, жарко ага. вот, чтобы комфортно было новым игрокам, одеть а их, не почувствовать ту влагу, как, ну, ага. вот. Это единственное. А так все, устраивайся вот, хорошо. Как и во всех наших развлекательных центрах, в Лазерленд Волгоград есть комната брифинга, она спокойно вмещает в себя и 16 и даже большее количество участников. Здесь есть одно весьма интересное решение. Это решение с персональными бутылочками воды. Мы в своих центрах московских обычно маркером подписываем бутылочку, чтобы дети ну, не путались и пили свою воду. Здесь решение более изящное. Каждый игрок относительно своего номера жилета может подходить и брать только свою бутылочку воды. При этом здесь вода стоит всегда, вы можете подойти, и попить воду и, соответственно, потом оплатить ее. То есть здесь есть достаточно-таки доверительные отношения к клиентам, то есть все друг другу доверяют. Помимо классического брифинга, здесь также есть классическое помещение вестинга. Единственный нюанс, оно здесь достаточно маленькое, но, в принципе, 16 жилетов здесь помещается, и когда инструктор одевает команды, он одевает их по очереди, то есть не заводится сюда большая толпа людей, не создается толпучки. Мы наконец-то попали на самое главное помещение для всех наших развлекательных центров — это Лазертаг-арена. Честно сказать, эту арену я очень люблю. Ее рисовали местные художники. В проекте участвовали как мы с Константином, так и ребята сами внесли свою лепту. Поскольку хотели добавить несколько индивидуальных решений, мы не стали им препятствовать, потому что мы считаем, что арена так или иначе должна быть отражением собственников. То есть они должны творчески выражаться. здесь. Очень интересная геометрия этого помещения. Изначально здесь как раз вот в этой вот зоне был кинозал старого кинотеатра. Соответственно, во второй зоне была отдельная комната, и нам пришлось прорубать большие проходы в стенах, чтобы объединить эти помещения. Дальняя стена имеет скос. И создается весьма интересная оптическая иллюзия. Там нарисовано большое окно в космическое пространство. И оно реально выглядит объемным за счет того, что стена стоит не перпендикулярно, а немножко под углом. Вообще концепция этой арены это космическая станция, на которую нападают пришельцы. Здесь есть гигантский инопланетный паук, который вторгается на территорию космической станции. Здесь есть зоны с топливными баками, с топливными элементами, а также иллюминаторы на пояс астероидов и на панораму планет. Художники поработали на славу, и здесь была применена весьма интересная тактика, за счет которой арена выглядит очень ярко. Дело в том, что здесь разрисовывались не черные стены, а серые стены. То есть сначала стены были выкрашены в серый цвет, поверх него наносилась ультрафиолетовая краска, и только поверх нее наносились черные элементы. Именно поэтому арена выглядит очень яркой. Помимо всего прочего, здесь перегородки не закреплены к полу, то есть рисунок арены может меняться. Но они выполнены очень массивно, то есть это не сдвигаемые конструкции, за счет этого достигается безопасность. На этой арене есть два типа фигур. Это перегородки, которые скреплены в массивные конструкции, и кубики. Кубики, соответственно, некоторые декорированы трубками, такими имитация газовых баллонов. Некоторые просто как кубики На арене есть три базы Соответственно, можно играть на те же самые шесть команд Но контрольных точек только три Опять же, после расширения ребята планируют увеличить количество баз Чтобы игра в так становилась интереснее Давно говорю ребятам, что стоит все-таки обшить торцы стены ковролином В этот визит мы с ними окончательно решим этот вопрос И они приведут свою арену окончательно ко всем нашим стандартам На полу, естественно, светящийся ковролин этот рисунок ковролина вы уже видели. Дело в том, что эта арена и арена в Микинино проектировалась и строилась примерно в одни сроки. И мы заказали большую партию этого ковролина, тем самым сократив издержки на его производство. С точки зрения пожарной безопасности в этом здании не было ничего. То есть ребята за свой счет делали сплинкерное пожаротушение, датчики теплодетекции. И, соответственно, датчики дымодетекции в зонах, которые не относятся к лазертак, где нет дымогенераторного оборудования. Это достаточно существенные инвестиции, но без этого никуда нельзя. И отдельно хочу отметить то, что ребята сделали правильно, это кондиционирование. В этом помещении также не было вентиляции. Ну, точнее, была слабенькая общеобменная вентиляция советского типа. Но ребята существенно вложились, поставили сюда кондиционирование и систему приточно-вытяжной вентиляции. В каждом банкетном зале есть кондиционер, в фойе есть кондиционер и на арене есть кондиционеры. Именно поэтому в летний период, когда на улице в Волгограде температура доходит до 40, здесь держится комфортная температура в 18-19 градусов, и сюда реально приходят люди пережидать жару. Так что здесь даже не надо ничего придумывать из того списка, который мы показывали вам в одном из предыдущих выпусков. В Лазерленд Волгоград подобралась очень интересная команда. Эта команда работает здесь год, практически не сменяясь. Было несколько администраторов, которые ушли, пришли новые, но в частности инструктор которого я ласково называю Санчес. Он работает здесь уже год. И это, пожалуй, один из самых квалифицированных инструкторов, которые на сегодняшний день есть на оборудовании Экза. Так что Волгоград в этом может дать фору даже нашим московским клубам. С нами бессменный инструктор Лазерленд Волгоград Санчес. Санчес. Скажи, пожалуйста, ты сколько уже тут работаешь? 9 месяцев. Ну, с открытия? Да, с открытия и буквально было выходных у меня, может неделя максимум. Нравится. Детям, да, нравится, потому что разные режимы. Таких режимов в ограде нету, как бы, и всем нравится. Родителям. Родителям тоже в восторге. Все здорово. Никто не пугается вот этим? Нет, дни? это самая любимая фотозона для да? детей. Как зовут? Имя придумали, Паучку? Надо придумать имя, Паучку. Имя замечательному Паука, но вы можете написать в комментариях, и мы будем все вместе называть его тем прозвищем, которое вы придумаете, да? да. А на твоей памяти сколько дней рождения максимально было? Ну, Вадим. прям вот мы работаем вот у из 10, я как зашел 10, и в полдесятого вышел отсюда сори. И вот подряд, а, да, праздники да, да, да, да. и аренды. Если у вас есть вопросы к Санчесу, вы можете написать их в комментарии. Я думаю, что Санчес ответит, или я отвечу, я ему их передам. Так что пишите вопросы и не забывайте про кличку... Ну вот, я и рассказал вам все об этом развлекательном центре Лазерленд Волгоград. На самом деле я очень горд этим проектом потому что по большому счету это первая франшиза которую мы строили совместно с партнерами в регионах потому что ивановский центр был построен до нас и просто присоединился к нам а здесь мы совместно с ребятами сделали очень добротный центр и он очень успешен и это меня очень радует пишите пожалуйста в комментариях ваше мнение об этом центре чего ему не хватает что вы бы добавили и возможно изменили мы обязательно прислушаемся к вашему мнению не забывайте Подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И я хочу вас поздравить! Нас 3000 человек! И как только я вернусь в Москву из своих путешествий, мы проведем прямой эфир, в котором, во-первых, закроем все конкурсы, которые открыты у нас на сегодняшний день, а также устроим розыгрыш призов от нашего канала, от наших центров Лазерленд, так что не пропускайте, следите за новостями, подписывайтесь на наши социальные сети, играйте в Лазертак по всей стране, посещайте Лазерленд Волгоград. Go Lazer